Всем привет, ребята, это новый ролик. Сразу футбольный, да. Я придумал для себя три челленджа. На каждую там попыточку у меня будет их пять. Первое это, э, это попасть в девятку. Колобручи, но не нашел обручи, поэтому я просто повешу на девятку там свои вещи и буду пытаться в них попасть. Потом это нулевой угол, углового угла, то есть углового надо будет попасть в ворота, забить гол. И получается просто обычный кроссбар. Да вот отсюда, например. Если э, сгорают пять попыток, и я ни одного раза не попал, я выполняю задание, которое вы оставите в комментарии под этим новым роликом. Эти все наказания я покажу уже в следующем. Но следующий ролик будет не менее интересен. Поэтому я предлагаю начать с на нулевого угла. Пойдемте. А вам приятного просмотра и погнали. Первая точка, это у нас голос нулевого угла. Также будет у меня пять попыток. Камера, мячик уже там. Но, чтобы не соврать, ведь с той позиции не так хорошо видно, попал он или нет, я поставлю вот здесь, где-нибудь напротив вот так камеру, э, которая точно запечатлит, попал я или нет. Поэтому, ну, я вас точно не обманул. Ну что, тогда переходим к челленджу. Так, ну что, первая попытка. Чуть волнительно, но... Все же думаю получится. Так, телефон я положу вот здесь возле камеры. Что, погнали? Первая Так, снимаешь. Снимай. Вторая попытка. И заметьте, я бью прям с нулевого. То есть правильно бить угловой вот с того радиуса. Вот. А я бью. С этой точки. Поэтому я правильно все делал. Ну просто ты со ты второй попыточки как а? Вторая попытка, как он? Так хорошенько это попал. Поэтому передвигаемся на кроссбар. И посмотрим, как у меня с кроссбаром обстоят дела. А, Че, погнали. Бар я буду бить, получается, штрафной вратарской. Вот. Будет также пять попыток. Посмотрим, чё, получится. На самом деле, если вам нравятся такие футбольные ролики, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите, пишите идеи, чё заснять. Может, какие-то варианты у вас есть. И все такое мне будет... Очень приятно это все прочитать и воспользоваться вашими советами. Это же круто. Первая попыточка. Меч установлен. Все. Чуть-чуть, чуть-чуть, вот, чуть-чуть. Так. Меч установлен. Я у меча. Сильный ветер, который мешает. Беру разбег. Это уже у нас вторая попытка исчерпана. Это не получится как в первом челлендже у нас, что я со второй так пух", зарядил. Эта попытка безуспешная. Я уже начинаю волноваться, если честно. Это легкое задание. Я обычно такое очень легко кладу. Тут, наверное, небольшое волнение и синдром съемки, так скажем, дает о себе знать. Так, а тут я уже начал волноваться. Четвертая попытка, и я объю мимо. Так. <смех> в челлендже, в котором я был уверен, что я заберу. Так, ну я начинаю волноваться. Надо попадать. Надо попадать, я думаю, на молчаночке. Все, последняя пятая попытка. Кладу камеру. Ну, все, получается, я все попытки свои исчерпал, поэтому Тарих я тогда жду. Первое мое наказание, первый мой челлендж от вас, который я должен выполнить. Самый интересный, самый залайканный. Мы тогда выберем. Так, ну все, я пришел мой кофточкой. Сейчас еще штаны возьму. Так, штаны. Вантикус доставантикус. Настал. Ходим на точечку. Парапарам. Так, оба. Нормально так веществ. Короче, сейчас я включусь. Блин, слушайте, с этого ракурса поинтереснее, конечно, выглядят вот эти вот все мои шмотки на штанге. Вот, ладно. Начнем попытку. Это первое. Погнали. Так, нормально, нормально. Вторая. Осталась вообще последняя попытка. Тут надо включить Лига Чемпионовскую атмосферу, уже. прям так взбодриться и начать лопить получается. Ах, блин, это не 9, это не 9. Это так близко. Эх, извиняюсь, за такое надо было размяться как следует, но. Что сделать? Вам же лучше, вам же интереснее, и я с вами честен. Два челленджа у нас не получились, был близок. Поэтому от вас я жду миллион заданий. Выбирайте, какой вам больше всего понравится, лайкайте. Там и залайканы. Тогда увидите в следующем выпуске. Ну, а с вами был ваш чипс. И до новых встреч в Я уже заикаюсь. Все, давайте, ребят, всем хорошего дня и настроения.